Погнали, друзья. Твой покорный раб, который чистит тебе обувь по утрам, который гладит тебе белье и подшивает тебе воротнички. Да, ребят, все условия были соблюдены. Я, как настоящий мужик, обещания свои сдерживаю всегда. Я сказал, что если игра наберет более 200 просмотров и 50 лайков, я сделаю продолжение. Пожалуйста, друзья. Давайте еще разок продолжим. Закончим а, начатое, насколько это возможно. И посмотрим, на, до какого момента мы сегодня сможем а, пройти в стей аут. Ну что ж, ребят, выбираем нашего персонажика. Вот такой вот у нас типочек, ребятки, уже, как видите, с калашом. Не очень-то простой получается типочек. А уже достаточно серьезный, суровый мужлан с калашом. Давайте его выберем. Так, где у нас выбрать начать игру? Давайте, ребятушки, продолжим. Приятного всем просмотра. Пишите свои комменты, что вы думаете по этому поводу, стоит ли мне дальше пилить обзорчики. Итак, мы начинаем ровно с того места, где мы закончили. Почти что. Вроде бы, если мы по карте давайте посмотрим, вроде бы да. Это самая заброшенная станция. И мы с мужичком ищем, осматриваем. Ну с каким мужичком? У нас тут сталкер-проводник, смотрите, ребятки, стоит с нами. Он нам показывает. Этот старичок показывает нам, куда нам надо идти и что делать, ведь мы же еще студенты с вами, ребятки, только-только вышли из колледжа и прямиком попали сюда, черт побери, поэтому мы сейчас учимся всему, что попадет на нашем пути. Так, фонарик-то у меня есть, нет, вы дали мне фонарик? До сих пор не дали, я так понимаю, что здесь это надо все дело приобретать, так, что это я сейчас делаю? Это я сейчас выставил пушку, так, так, так. Да, давайте, ребятки, будем по ходу действия разбираться, потому что, если честно, я играю второй раз в эту игру, за кадром я даже не тренировался, скажу вам честно и прямо, поэтому будем все по ходу разбирать. Так, ящичек имеется у нас, нам нужно осмотреть второй ящичек, так, ого, ого, по ходу действия, ребятки, обучаемся новым движениям. Это у нас танцы какие-то просто получаются с бубном. Только бубна не хватает, черт побери. Я все никак не научусь, как же здесь отделать вид от первого... Э, в смысле, как же здесь осмотреть себя спереди? Никак не получается. Так, ну что ж, давайте осмотрим ящичек. Так, что нам надо для этого нажать? Так, предметы добавлены. Добавлен предмет банка с а, какого-то там... Какой-то хрени. Давайте посмотрим, где у нас инвентарь наш. Ага, вот он инвентарь. Так, это журнал заданий. Какие-то клавиши очень мелкие. Это карта. Это у нас... А, состоим мы в группе или нет? Это у нас списочек друзей. А, по всем, ребятки, кнопочкам пройдусь. Это у нас жесты даже есть какие-то. Так, здесь у нас... Да. Настоящая онлайн-РПГ, друзья, у нас в эфире. Так, а, смотрим. Мы какую-то банку странную взяли. Не пойму только с чем. Есть банка с тушенкой у меня есть. Есть солидол. Зачем он нужен? Только без понятия. Банка солидола. Количество одна штука. Есть также патрон 12 на 70, картечь, это для дробовика, я так понимаю, есть пачка медицинских бинтов, так, ну что ж, я так понимаю, здесь надо совсем быть аккуратнее, так, ну что, давайте поговорим с проводником, уже хватит стоять, не люблю на самом деле стоять, а в таких играх давайте поболтаем уже со сталкером-проводником. И тут, а, сталкер-проводник, и тут ничего стоящего, двигаемся дальше. Иногда приходится долго по таким местам кружить, чтобы поймать удачу за хвост. Он нам это, наверное, хотел сказать. Так, ну что, давай, проводник, а, веди меня уже, куда то там хотел меня привести. Я неспешно следую за тобой, как твой покорный раб, который чистит тебе обувь по утрам, который гладит тебе белье и подшивает тебе воротнички. Так что... Давай, веди мой дорогой, а точнее мой а, высокопочтенный сталкер-проводник, веди меня куда ты там хотел, а я следую за тобой. Ведь я всего лишь жалкий грязный студент, который ни хрена ничего не умеет. Пытается научиться Отлично, патронов, ребятки, у нас пока нет Почему-то нам их пока не дают Видимо, боятся, что я пристрелю здесь на месте Этого сталкера-проводника, который медленно ходит да Или, по крайней мере, начну ему стрелять По пяткам, чтобы он двигался немножечко Побыстрее, да, потому что последнее время Он меня напрягает из-за своей медлительности Это что такое? Что за коробочка? Здесь что-то есть у нас или что? Ну, слушай, это уже не серьезно, чувачок. Поскорее бы уже выбраться из обучения. Мы так будем здесь ходить, не знаю, три дня только. Я буду здесь каждую серию снимать с тобой, как мы ходим, что ли, вокруг этого дерева или что? Блин, ну давай уже побыстрее, двигаемся побыстрее. Так, у нас задание, значит, следуйте за проводником. Да я бы без проводника быстрее справился гораздо. Вы бы мне просто маркерами указывали, куда надо идти, все. И братишка Скретч быстренько бы понял, куда ему надо идти. Вот как в прошлом задании было с чуваком, у которого надо было ствол купить. Я вроде быстро справился, да? Был маркер. И здесь бы справился. Вот что он ходит вокруг этих бочек? А, мы типа исследуем территорию, друзья. Нам же необходимо сейчас собрать... Какие-то, какие-то, хотя бы патроны взять надо, да. Вот я не пойму, у меня вроде АК-74М, вижу, есть, и вроде как у него 0... А, это вместимость максимального магазина, 10 патронов. Насколько я помню, что у АК вроде как 30 патронов в рожок вмещает. А почему 0 из 10? Вот это мне непонятно. Есть также пистолетик, который вмещает, револьвер точнее, да, вмещает 7 патронов. Но тут более-менее правдоподобно, а почему у АК... 74М а Всего лишь 10 патронов Должно же быть 30 или здесь просто-напросто Из-за того, что я а простой студент Мне дает только рожок на 10 патронов Да, проводик. Ты мне ответить сможешь на этот вопрос Почему у всех 30, а у меня, черт возьми Всего лишь 10 доступных патронов Мне надо где-то покупать ячейки Дополнительно для моего магазина или что они в комплект изначально не входят, видимо. Так, ну что ж, ходим мы вокруг да около, короче говоря. И теперь мы вот пришли к какому-то зданию, но мы в здание не заходим. Почему? Я, может быть, хотел зайти в это здание и посмотреть, куда ты меня вообще ведешь, ребятки. Ну вы сами все видите, это пока что очень медлительная игра, насколько я вижу, как будет дальше, я не знаю. Но мы, похоже, потихонечку приближаемся, да, к какому-то... К какому-то посту или мы... А, нет, мы, мы все-таки на этой же области бегаем, на, которой я, на которую зашли. Просто бегаем очень медленно. Там впереди какая-то лапа у меня на карте. Это, по-моему, я метку ставил какую-то, да? Сюда написано мне. У меня написано сюда. Чувак, вот мне туда надо. Ты давай сам уже за мной иди. Ну-ка, может быть, мы здесь что-нибудь найдем? Ты меня сюда хочешь провести или что? Я вот здесь вижу открыто. Так мне для этого не обязательно за тобой идти, я могу сам сбегать Ну, блин, капец, ребятки Вот этот момент, если честно, мне не нравится Когда мы в процессе обучения начинаем бродить слишком медленно по окрестностям Ну что, сталкер-проводник, рассказывай А смотрите, предмет, лежащий рядом с рукой мертвого сталкера Так-так-так, что ж тут с братишкой-то сталкером случилось, а? Как его зовут-то? Давайте хоть узнаем, что это за чувачок-то такой Какой-то он подозрительный похож больше на какого-то фашиста Нежели на сталкера в каком-то шлеме из Пабга, да, походу, да? Нифига себе, они из шлема из Пабга тоже слезали. Офигели вообще. Так, ну да ладненько. А, что это такое у нас? А, странный объект, на самом деле. Похож на... Сам... Знаете, на что, ребятки? <с price> Не буду говорить на что. Но давайте просто возьмем и посмотрим, что это за странный... Ох ты! И что мне теперь делать с этими паучками? Давай, мочи их. Мочи этих чуваков. Это же пауки какие-то. И все? И что это было? Сталкер, прости, друг, но эта вещь тебе точно не пригодится когда-нибудь Ты поймешь, что я должен был так поступить Повреждения, а повреждения не смертельные Да, думаю, ты выживешь, а если не свернешь стропы а в глупе Мы, возможно, еще встретимся однажды Кто знает, закончить диалог Это что, подстава такая была, да? Вы, ребятки, видели эту подставу, да? Наш сталкер-проводник нас водил, грубо говоря, за одно место, чтобы мы просто-напросто пришли в ловушку, и он нас облутал. Но у нас, в принципе-то, ничего и не было. Нахрена им у нас мочить, сами подумайте. Короче, пока что бред какой-то, если честно, я не понимаю, зачем этот сладкий проводник со мной так поступил. Ведь он наверняка знал, что это за странный предмет и какие могут быть последствия да, при его использовании. И мне главное, что не сказал, но это очень-очень странно. Добро пожаловать на станцию Лесная, локация, в которой одновременно может находиться ограниченное количество игроков. Если вы хотите пройти эту локацию с другом, вам нужно добавить его в друзья в игре и пригласить. Так, подождите, я еще не дочитал. Вы что ли ставите это дальше? Так, в друзья в игре и пригласить в отряд внимание. Этот метод действует только в том случае, если ваш друг также находится онлайн на карте станция лесная. А полностью свободный онлайн режим вы сможете увидеть в Любиче далее. Так, Любич. Любит это, я так понимаю, какая-то деревня Шаг один список, так, подождите, что ж вы меня торопите Нажмите на клавишу, так, нажмите на клавишу F11 Чтобы открыть меню список друзей появившись В появившемся окне, нажмите кнопку добавить список Видите имя персонажа появившись В окне добавьте в друзья Ждайте, когда ваш друг подтвердит запрос Друг должен быть онлайн, так, это понятно Дальше что у нас идет Так, шаг 2, что дает статус друг Открыв окно, да что ж такое-то Список друзей. Вы увидите, кто из ваших друзей находится в игре. В процессе игры вы получите оповещение. Если кто-то из друзей зайдет в игру, так вы можете написать сообщение другу. Для этого нажмите ПКМ э, на имени персонажа и выберите «Отправить сообщение». Вы можете пригласить друга в отряд. Где бы он ни находился, друг должен быть онлайн, чтобы получить и подтвердить о приглашении. Это понятно. Шаг 3. Нажмите клавишу F11, чтобы... Не торопите. Так, нажмите ПКМ на имени персонажа, чтобы э, Выберите его из подачи списка, пригласить В ответ ожидания, ожидайте, когда друг примет приглашение Так, вы все про друга, да про друга Но я-то привыка играть один, какого черта Мне тут про друзей-то пишут Так, ну да ладно, я посмотрю, можно ли здесь В одного играть или нет, может быть это чисто ко Кооперативная игра, ладно, будем Будем, ребятки, поэтапно все разбирать Так, вы можете, я, ребят, играю в первый раз в игру Поэтому не судите слишком строго, если что-то упускаю Где-то торможу, я на самом деле играю в нее Первый раз без преувеличения, поэтому Приходится совсем по этапно и по ходу действий. Шаг 4. Возможность отряда. Вы сможете видеть состояние здоровья и выносите вашего друга, состоящего в отряде. Вы сможете видеть все эффекты, которые в данный момент находятся на других участниках команды. Для этого нажмите клавишу ТАП, курсором наведите на стрелку рядом с индикатором ХП участника команды. Если у вас и у вашего друга есть рации, они включены, вы сможете видеть передвижение а, по карте... По картам членов отряда. Вам открывает чат для общего отряда. Так, ну, блин, это в принципе понятно. Что, будем пробовать? Что там нам говорили? f 11 да. Список друзей, друзья, персонаж игнорируемые, ладненько. Но мне-то больше, ребятки, интересно вам показать геймплей. А, Что-то я вышел на эту карту и у меня прям такие начинает подлагивать немножечко. Так, ну что ж, мне тут сказали, что у меня какое-то задание новое появилось. Давайте же глянем на него. Где у нас журнал с заданиями? А, так, собрать костер, это мы уже сделали по следам Харона. Проводник оставил записку, обязательно следует, обязательно следует ее прочесть Возможно, здесь содержатся какие-то намеки на суть того, что произошло Отлично, секреты Харона Станция Лесная, что произошло на складе Проводник оставил записку, где он отдает не несколько туманных, но все-таки зацепок нитей Способных в будущем привести к разгадке Так, ну что ж, давайте заглянем в инвентарь тогда и посмотрим, что у нас там за записка-то такая Uh, как мы видим, опять я голожопый, да, то есть у меня ничего нет, абсолютно одна записка, только осталась от проводника... Надо бы ее прочитать и посмотреть, что там у нас Интересного. Так, ну что, прости, друг, что так вышло Надеюсь, ты когда-нибудь поймешь, что я был вынужден Так сделать. Это было важное дело Я уверен, что ты выживешь и не будешь держать На меня зла. Когда очнешься Найдешь рядом коробку, я сложил Туда некоторые припасы, тебе хватит на первое Время. Раззади костер, поджарь мясо Подкрепись и двигайся в Любич Самый простой поп путь попасть Туда, это доложить у сторожа А, одолжить у сторожа на станции Лесная. Дрезину, однако сначала Я бы посоветовал тебе заглянуть в ближайшую деревню. Вот там живет человек, который а, неоднократно помогал сталкерам. Я сделал на твоей карте некоторые пометки. Красные кресты, опасные места и синей ручкой нарисовал безопасный путь на станцию. Деревню я также отметил и экономь патроны. Удачи, Харон. Ну что ж, хотя бы на этом спасибо этому Харону, что он не совсем оставил нас с голой задницей. Так, коробка с вещами. Значит, берем коробочку с вещами. А, револьвер какой-то нам дали. И выдвигаемся, да, ребятки, на этом ржавом, а, точнее, на моем ржавом корыте, на, на моем ржавом компьютере Игрушечка идет, конечно же, не очень хорошим образом Потому а, таких же ребят а, с такими же компами Кстати, характеристики есть в описании под данным стримом С такими же, ребятки, характеристиками игра будет а, лагать И это немножко разочаровывает Так, здесь костер я так понимаю, не мной был разведен, а, но кто-то, я так понимаю, его просто-напросто развел. Давайте глянем карту, что у нас тут кто нарисовал. Синей ручкой, да, вот здесь, я так понимаю, это безопасный путь а, в Любич, я так понимаю. Ст а, станция вот, от которой можно попасть в Любич. Здесь опасные места, я вижу, изображены у нас красным крестиком. А зеленые где крестики? Я пока их что... пока что их не вижу. Ну, карта, если честно... В общем, здесь у нас игра, я, ребятки, разбита на локации. И, я так понимаю, в одной из них я сейчас нахожусь, но, если честно, да, игрушка не с самой лучшей графикой, и, видимо, оптимизация не очень хорошая здесь, поэтому, поэтому она немножко подлагивает. Так, что мне еще дали в инвентаре? Давайте посмотрим. Наган у нас есть, меня опять заставляет все распихивать по определенным ячейкам, давайте экипируемся наганом. Патрон то хоть есть вот этот раз? Да, походу и патрончики мне вот этот раз дали, отлично. Теперь, а что, 1, 2, а, это он так заряжает У нас, ну тут, в общем, реалистичная такая Зарядка идет, я смотрю, он нас заряжает Прям капец, как будто, я не знаю Эти патроны сначала из земли выкапывает, А потом уже заряжают, ну то есть долго, так Консерв у меня нет, это что такое Патрон 72, это у нас для автомата Наверное, или для И в количестве 30, количество 3 штуки Осталось, да Не густо, друзья, не густо Есть спички, есть вода, есть Мясо Которое вроде как мне надо было поджарить На костре, но зачем его жарить Сейчас на костре, если я, наверное, пока Без него обойдусь. Ну что ж, давайте попробуем Сбегаем. Черт, у мне что-то не нравится, как эта игра Лагает. Сейчас я, ребятки, попробую что-нибудь помудрю С графическими настройками и продолжим А Спустя несколько десятков минут После того, как я поковырялся в настройках Да, и понял э, Что мне мешало для того, чтобы комфортно Дальше играть. Я немножко, ребятки Поколдовал и у меня более-менее Вроде как стала нормально играть идти и, если честно, это немножко разочаровывает опять, что а, приходится реально испытывать вот такие трудности в плане деоптимизации, ну или как это, не знаю это назвать, не, не оптимизированная немножко эта игрушечка в полной мере, а потому приходится испытывать некоторый дискомфорт. Ну да ладненько. Ну что ж, ребятки, у нас Stay Out в эфире, это тот же самый uh, Stalker онлайн да, только называется немножко по-другому. Меня немножко просветили, ребятки, мои дорогие подписчики. Спасибо им большое за это, да. Я игрок начинающий, я не знал, я думал, что это совершенно новая игра, это и есть, ребятки, Stalker онлайн, выпущенный очень далеко, так, вы взяли задание через станцию в Любич, отлично, наконец-то я давно этого ждал, когда мне напишут и скажут что я взял это задание идем, ребятки, дальше, что меня ждет впереди, я не знаю, так я смотрю, я голоден меня по, по, по, по, по, меня сейчас очень сильно долбит голод Да, не зря мне говорили разведи костер Давайте попробуем разведем костер Для того, чтобы развести костер, нужны дрова, я это помню Чтобы, ребятки, найти дрова, нам нужно в лес Да, и вот здесь в лесу я стопудово найду эти дрова Логично, наверное, да, что для костра нужны дрова Или я, может, что-то путаю Ну да ладно, где у нас проблемные места? В этом лесу вроде красных крестов никаких нет Давайте дровишки поищем, мне нужны, ребятки, дровишечки, дровишки, и вы где? Мне нужно развести костер, поджарить мясо и поесть что-нибудь а, Дрова, вы куда от меня все попрятались? Короче, ищем, ребят, дрова Ни одного полена в лесу, ну как же так-то, что это за лес? лес-то такое, что нету ни одного О, пенечек какой-то нашел, пенечек, друзья, пень, что у нас в пне есть А пень, похоже, обобрали, да, и я уже не вовремя сюда пришел ну да ладно, мне бы хотя бы дрова какие-нибудь, хотя, блин, давайте вернемся назад, друзья, давайте вернемся, я бегать, кстати, не могу, потому что у меня полное, а, полное обессиливание, у меня энергия просто на нуле, вот там вот, если вы, ребятки, а, кто внимательно смотрит, то обратите внимание, что есть индикатор, а, значит, голода, у нас там вилочка с ложечкой изображены, вот видите, в верхней части экрана, это да, это означает, что мы сейчас а, нуждаемся, ребятки, в пище. Нам необходимо поесть. И надо как-то... Да, там вижу время даже есть. Надо, ребятки, костер. Я видел, где-то были костры. Я что-то далеко отбежал уже. Совсем-совсем далеко. Я... Ох ты, здоровенько. Есть что пожрать? Как тут разговаривать-то? Есть что пожрать, парень? Не знаю, как разговаривать здесь, на самом деле. Но надо, ребятки, это все дело мониторить, изучать. Я обязательно это сделаю, когда мы... Немножечко поднатаскаем, что ли, свой скилл в этой игре И тогда, да, обязательно будем все это изучать Так, откуда я вообще вышел? Я вышел, по-моему, оттуда откуда-то Да, и сейчас мне надо бы поесть Я здесь видел, кто-то костер уже разводил Здесь были костры И я, наверное, этим воспользуюсь Если, конечно же, они еще не потухли М -м Да, пока что, ребятки, бегаем Во, вот там вот есть костер Пока что, ребята, бегаем вокруг до да около. Я думаю, что дрова все-таки вот в том лесу, который ближе находится. А я уже побежал совсем куда-то далеко. Пацаны, дайте что-нибудь поджарить на костре. Пацаны, я что-нибудь поджарю. Тут вы не против, да? Здоровенько, ты что там мне кинул? Что-то мне он кинул, похоже, да? я не пойму. Так, мясо. А как мясо поджарить на костре? Так, съесть, выбросить, разделить информация. а ля ля ля ля, -ля. а как жарить на, на костре мясо? Как, как вообще зайти в этот костер? Есть возможность зайти. Так, ага, вот так вот. Мясо. Здесь кто-то мясо, похоже, жарит уже, да? Мне бы найти какой-нибудь свой костер, что ли, чтобы пожарить мясо. А потушить можно, да? Че, если я потушу костер, у тебя мясо не дожарится, чувачок? Мне тоже бы поджарить мясо. Чему тут стоит-то? Жарим мясо 134. Это чего так долго еще жариться будет? Ага, жареное мясо. Забирай, забирай, забирай. Так, владелец костра запретил это действие. А, теперь.. И Теперь тоже, да, запретил Короче, я понял, а, нужен свой костер, друзья Я чужим костром, к сожалению, воспользоваться не смог а, Чтобы костер, ребятки, сделать, нам, я так понимаю, нужны дрова Но ничего, посмотрим сейчас, поразбираемся Я все-таки думаю, что найдутся на меня, наверное, дрова в этом лесу Иначе как же без них-то? Я вообще иду не в опасное место? Нет, вроде нормальное местечко Вроде здесь все хорошо а У меня, может быть, какой-то просто костер есть в инвентаре? Так. А, у меня же есть древесина. Что я сам самом деле? Ну, я, ребят, специально отойду подальше в лесочек, чтобы меня никто не напрягал здесь. Ну, хотя я могу прямо там развести костер. Ну, я сейчас разведу в лесу, постараюсь. Так. Есть, значит, у нас костер. А, так, раз... выбросить. А, вы действительно хотите выбросить древесину? Давай попробуем выбросим. Так, выбросил, значит, я древесину. И что с ней можно сделать? А, поднятие. Да, это я поднял древесину. Замечательно. А, разделить есть. Сколько предметов? Один. Так, это я понял. А как же все-таки использовать? А, понял. Так, использовал я спичку. А, выбросим древесину давайте. Так, и что? И что надо сделать? Так, древесина. Костер. Опять поднимаю. Так, а как же это? А как же тогда спички? Использовать, выбросить, разделить. Ну, я вот использовал. И что дальше-то? Как же? Блин, меня этот сталкер не научил, как разводить костер. Поэтому я тут бегаю. и Стоять! Патрона не надо тратить просто так. Зачем я стреляю -то? А, ребятки, это, конечно же, был фейл небольшой с моей стороны. Убирай, давай пистолетик. Убирай, говорю, хватит уже ерундой страдать. Так, что-то он не хочет убирать пистолетик. Давай уже складывай его. Так, ага, а это зарядка. Это он заряжает пистолетик. Так, а нам сейчас необходимо друг другое. Не надо нам сейчас полить во всех. А еще не в кого полить. Так, это что такое? Средство выведения радиации. Мясо сырое, но мне нужно, ребятки, не сырое мясо, а мне нужно костерчик сейчас развести. Я так понимаю, мне, наверное, древесины не хватает для того, чтобы развести костер. И, наверное, надо ее поискать. Давайте, ребят, еще поищем а, древесину. Ищем, ребятки, упорно древесину. Она нам, наверное, скорее всего нужна, потому что, ну, логично предположить, что из тех кусков древесины, которые у меня есть, можно, по идее, развести костер, но... У меня еще пока что это как-то не получилось Ни хренашечки Ну давайте ищем древесину, друзья Нам сейчас, я не знаю, больше что можно сделать Я просто пытаюсь, ребятки, додуматься до этого Интуитивно получится ли у меня Не знаю, посмотрим Пошлите, ребят, дальше в лес По дрова и по ягоды Но нам ягоды не нужны, нам нужны сейчас дрова я бы сейчас дровишек-то поднабрал И зажег бы костер Мясо поджарил, но, к сожалению, не так-то все просто, друзья Вот там что такое? Там по-любому есть дрова в этом домике Там типок какой-то бегает, чувак Есть у тебя что пожрать, нет? Так, он восстанавливается Он восстанавливается Интересно, можно с ним пообщаться? Личное сообщение Пригласить в отряд, предложить обмен Ладно, ребят, мы попробуем сами Так, у нас тут что-то, видимо, типа лесопилки а, И хай, говорит, он не... Да-да-да, можно тут общаться и я так понимаю, что здесь мы, может быть, найдем какие-нибудь дрова. Черт побери, нет. Давайте попробуем пошаримся. В конце концов, у нас есть револьвер. Если что, пару выстрелов в голову мы кому-нибудь пропишем. И... Ребята, заметили? Я еще ни разу не стрелял в этой игре. Хорошо это или плохо, хрен его знает. Так, еще один сталкер какой-то выбегает отсюда из этого дома. Я не знаю, что тут есть. Давайте проверим. Но наша сейчас основная задача это искать искать какую-нибудь древесину я так понимаю, мне необходимо разведи, развести костер, выполнить хотя бы первоначальную цель но у меня и этого, ребят, пока еще не получается потому что как-то не совсем хорошо о, деревенская изба, отлично, здесь наверное есть дрова, есть же дрова в этой избе, нет? что-то пока я не вижу, а зайти-то в нее можно вообще, нет? тоже не пойму что такое, что ты будешь делать какие-то вижу руины, развалины трактор стоит не рабочие. А дрова-то будут вообще? Нет сегодня. Хожу туда-сюда, ребятки, брожу, а костер развести до сих пор не сумел. Как же так? Просветите, ребятки, чувачка. Как же разводить у нас костер? Так, еще раз. Есть у нас, значит, аптечка, большая маленькая, есть спички, есть вода, есть бинты. Ну, это понятно, для чего. Ну, дрова. Информация. Давайте посмотрим, ребятки, информацию. Будем смотреть глубже. Категория природная. А, добавляет, добавляет время горения костра на 360. Уровень 1. Вес 1 килограмм. А, шанс выровнять предмет в случае смерти повыша... персонажа 30%. Сухие ветки отлично подойдут для разжигания костра. Но! Как его, мать его, разжечь этот костер? Черт возьми, я без понятия, ребятки. Может быть где-то есть информация какая-то? Как разжечь костер? Да! Нашел, ребятки, информацию вот в этой вкладочке. Костер. А, будет получен предмет. А, разжечь костер Мы можем прямо, я так понимаю, здесь, да <смех> Я ходил, в дрова и искал Ну капец просто, почему это как-то нельзя было по-другому Что ли сделать, как в Форесте, например, да Более подробным дневничком Чтобы все было понятно Так, разводим костер Не хватает ресурсов, а что нужно? Костер, древесина, одна штука, спички Одна штука, да как У меня что, нету этого, что ли? А, я так понимаю, нужно сюда поместить А это все дело, да Помещаем сюда спички, помещаем сюда дрова и применяем, ребятки. Да, можно было давно это сделать, но, братишка, Скрэйч побегал. Я думаю, что в лесу можно найти древесину. Хрен-то там. Тут разводится костер немножко по-другому. Так, костер у нас есть. Давайте разожгем прямо здесь. Так, ребятки, разжигаем костерочек. Посмотрим, в любом или месте можно это сделать. Да, в любом месте можно это сделать. Костер, Скрэйч, мойка, собственный костер, ребятки. Пошу, прошу, ребятки, зацените, как мы умеем выживать в лесу. Мы уже развели костер, а это уже хорошо. Так, что нам надо сделать? Сейчас заходим в костер. А, это время горения. Я-то думал, это время готовки. И закидываем туда мясо. Раз мясо, два мясо, три мясо и четыре мясо. Да, все мясо сюда я положил. И нам сейчас необходимо это мясо поджарить. Я так понимаю, нам его хватит, чтобы утолить голод. И мы уже хоть, хоть как-то начнем бегать. Потому что мы до этого вообще никак не бегали. То есть, вы, ребят, вы поняли, да? Если кто в первый раз играет в стей аут, необходимо нажать вот сюда. И здесь вроде как небольшой мануал есть. Подсказка, как развести костер. Она уже здесь присутствует. А, я не знаю, тут, наверное, еще есть какие-то вещи. Но у меня пока что только костер другого я в этом мануале почему-то найти а, не могу. Мясо жарится, а мы пока стоим, друзья, здесь. У нас тикает. Ага, я вижу, что у нас там. Это я зашел в зону радиации, что ли, или что? Как-то я не понял. А, у меня написано, что 15. Я где-то, по-моему, радиацию подхватил, да? У меня вот там маленький значочек появился. А возле костра, значит, температура, сам костер. Радиация, друзья, у меня. Количество 15. Это я где-то бегал, скорее всего, и подцепил все-таки, да? Сам того не знаю, подцепил. А интересно, можно в костре гореть? Ага! в костре гореть тоже можно. Входящий урон один. Так что, ребятки, надо осторожно здесь. Какие-то странные звуки. Но это просто звуковое сопровождение. Так, ну ладно, мы пока походим здесь вокруг. А радиация у нас еще 4 секунды. И она потихонечку бывает. Это, скорее всего, мы когда возле бабкиного дома побегали и у нас и радиацию подхватили. Так, я знаю, нельзя возле старушечек домов бегать. Радиацию обязательно подцепишь. Да, да, да. Так, так, так. Ну давайте, ребят, нам надо сейчас сначала поесть. Не будем отходить далеко от костра Все-таки мне даже Предложили сначала перекусить А потом выдвигаться Мы, наверное, так и сделаем И сразу же, ребят, пойдем по нашей следующей цели Следующая цель у нас, значит, проста Секреты по следам Склад, что произошло на складе Давайте пока почитаем Проводник оставил записку, где он дает несколько туманных, но все-таки зацепок нитей, способных в будущем привести к разгадке. Записка, которую оставил Харон, гласит «Прости, друг, что так вышло. Когда-нибудь ты поймешь причины моего поведения. Ты очень помог мне в важном деле». Конечно, помог! Нашел ему какой-то рогалик, блин, непонятного цвета. И помог, называется. Ну, капец, меня просто кинул этот ублюдок, и все. И больше ничего я от него не увидел толком нормального. Вообще, как бы, поведение говорило само за себя. Я уверен, что ты выживешь и не, буду, и не будешь держать меня за, на меня зла. Когда очнешься, найдешь рядом коробку. Я сложил туда... Так, это я тоже все слышал. Так, давайте-ка прошарим наш костер. Я хочу уже есть. А, мясо 4 штуки жареного у меня. Отлично. Так, забираем. Потушить можно костер, да? Если мы потушим... А, Как-то его разжечь снова можно, нет? Можно, кстати, его разрешить всем, а, но ладненько. Так, потушил. Мне, в принципе, жарить больше нечего... И давайте поедим уже мясо, так, съесть. Надо срочно съесть. И интересно, мне одного а, стейка хватит, чтобы... Да, а пока что у меня сытость на, на, на, на несколько секунд. Радиация убывает потихоньку, но я где-то ее реально хапанул. Так, лучевая болезнь, 100-200 легкая, 200-400 средний, тяжелая. Ну, я, в общем, хапанул, но немножко, поэтому можно особо не переживать. Так, и что? Почему у нас выносливость не восстанавливается? Как можно отдохнуть? Но я так понимаю, надо просто еще места закинуть? Или это просто из-за того, что у меня радиация, черт побери, а, лучевая болезнь? Так, давайте антирад используем одну штучку. Так, мне, скорее всего, радиация мешает очень сильно. Так, использовали мы антирад. И так, избавился, значит, практически от негативных эффектов. У меня полоска выносливости до сих пор, ребятки, не восстанавливается толком. Вывод радиа радиации, он тоже не быстрый, смотрите, и 26 секунд, я так понимаю, осталось, а после этого, а это что такое, обезвоживание? Так, тебе надо, чувак? Тебе надо, ты кто такой? Коняшка, ты что тут делаешь вообще, не понимаю? А, коняшка предлагает вам начать бартер, согласны? Давайте попробуем, поторгуемся с этим чувачком, коняшка, тебе что надо? Ты что хотел мне передать? Что ты мне хотел передать, давай я тебе передам свой нож, нож свой отдам тебе, На! закреплен а, за персонажем нельзя его отдать так а, дает мне аптечку а я ему дам а, спичек наверное да, разделить а, одну штучку так где у меня спичка спичка на держи спичка спичка держи спичку тебе держи предлагаю обмен на спичку подойдет нет чувачок ну что а, берешь спичку 20 штук у меня мало чувак спичек я не могу на это пойти. Так, ну давай, предложу тебе. Попробуешь, нет? А, обменяешь, <смех> обменяешь мне одну спичку на все остальное. А слегка сделка, говорит, была сброшена. В условии отменены спички на спички. Нет, дружище, так не пойдет. Ладненько, все, я пошел дальше. Все, спасибо тебе за содействие, за участие. Так, ну что ж, мы идем дальше. Вывели мы радиацию. А, у меня еще обезвоживание. Жажда, вы не можете бегать и терять его нос. Так, давайте-ка мы выпьем бутылечек. Много, ребят, надо всего учитывать в этой игре, ну, как в любой другой выживалочке Да, то есть есть элементы выживальщика, выживание здесь Жажда уменьшена, мы вроде пополнили сейчас запасы и наша выносливость пошла, наконец-таки, в горку Замечательно, ну что ж, надо выдвигаться, уже стемнело, пока я здесь в носу ковырял, блин Так, давайте попробуем, прошаримся Вообще, мне сказали, конкретно, да, что, чувак, иди сначала сходи, сходи сначала в деревню Потому что в деревне совсем далеко, есть... Так, давайте, может быть, пошаримся все-таки. Мы успеем в эту деревню дойти, да, она у нас по карте, вот она у нас. Вот сюда вот, на станцию нам надо, но я предпочту пошариться все-таки здесь. Может быть, что-нибудь полезного найду. Так, что интересно в этом домике есть у нас, давайте глянем. А, как интересно понять, где есть радиация, а где ее нет. Я вот реально шел и где-то просто хапанул а, кусок. А вот здесь что-то есть, по-моему, да, вот здесь есть радиация. Что ж ты будешь делать-то? Как мне вообще определить, где она есть, а где ее нет? Ага. Даже на карте не показано, что это радиоактивная местность. Но я все равно, ребятки, ее взял и подцепил. Радиация 4. А есть ли что-нибудь вот в этом кузове? Нет, ничего, но радиацию, ребятки, мы здесь хап хапаем нехило, я так смотрю. В общем, когда мы подходим к таким объектам, у нас накапливается радиация, друзья, радиация. Так, давайте, ребята, выдвигаемся дальше. А, так, куда нам надо сейчас? Давайте посмотрим Там вот есть... А, так, это деревня у нас Деревня здесь у нас Ну и здесь есть ведь и радиация в этой деревне Так, пройдемте дальше а, Надо держать ствол наготове, если что А то мало ли выбегут какие-нибудь упыри Чтобы я всегда был вооружен Пока что никого не вижу я здесь Ну в деревне явно радиация присутствует Так, давайте зайдем Мне кажется, нужно сюда зайти так, вроде пока уменьшается количество радиации Я не знаю, надолго это Так, так, так, что у нас здесь в деревне? Есть вообще что-нибудь, кто-нибудь? Нет? Какие-то странные ведра, это что такое? Это у нас умывальник А заходить-то можно в дома? Нет, нельзя заходить в дома Странновато как-то Так, и собак нет, никого нет Так, так Посмотрим налево, посмотрим направо Что тут на земле? Ничего не понятно Так, в общем, пришли мы, ребятки, в деревню И что у нас здесь интересного? Это кто такие? Это НПС? Это кто такой? Так, точка возрождения изменена. А, да, у нас тут, похоже, деревни с типами с какими-то. Ну что ж, с кем-то надо пообщаться. Так, курортник, здорово! А, давно не виделись, чувак! Сколько лет, сколько земличное сообщение курортника. А, это у нас просто игрок какой-то. Курортник, предложить обмен и так далее. Так, давайте посмотрим, кто еще есть здесь. Это тоже у нас игрок. А, NPC какие-то есть здесь? Вот это, скорее всего, Владимир Ильич, здравствуйте! Владимир Ильич, подскажите, пожалуйста, как мне пробраться э, в... Как он там, Углич или, или... Галич, или как он там назывался, я уж не помню. Давайте попробуем. Э, здрав, Буди, э, куда путь держишь? В Любич? Да, в Любич, точно, в черт возьми, я совсем забыл, как он называется. Так, здравствуйте, да, пожалуйста, в э, что вы мне предложите? Так, так, так, ну, это понятно. Тут другой дороги нет. Коль в одиночку играй идешь. То, ты же тоже за правду один сюда пришел. Конечно, один. Че мне тут раз, два и готово. А, вот как он меня кинул, был проводник, он меня кинул. Да-да-да, было такое. Вот как! Как же он, мил, человек, тебя кинул. Позволь, я угадаю, шли. Вышли через склад, увидели какой-то странный объект, проводник попросил тебя, мол, подбери его, и потом как обухом по голове, ага, правда, так ли? Так, так и было все почти, откуда подробности все знаешь? А я не знаю, но такую байку ты не первый мне рассказываешь, да, я смотрю, здесь каждый, по-моему, тебе рассказывает, впаривает то, что я тебе говорю. Почему байку? Это совсем недавно со мной случилось. То-то и оно. Если бы такие же сорви головы, как ты, ежедневно тут, и, тут не маячили, так сказать, в физической своей натуре и не повторяли одно и то же, я бы не в жизни поверил, но против натуры не попрешь. Зона, одно слово. Что тебя смущает в этой истории? Не верится, что ты через склад сумел пройти, ежели даже и с проводником. А, не заметил там ничего опасного до этого объекта? Так, вот. А я про что и говорю... Вы мне как будто про другой какой-то склад оталдычите, не про местные. Там же сплошь всего аномалия на нашем-то складе. Там, пойди-ка, ветеран зоны в костюме из секретного института пять минут не, не продержится. Про вашу братью я уже молчу. О чем ты? Как это? На складе везде аномалии? Если уж совсем по правде, то не сплошняком. Там осталось пара мест, где достаточно безопасно. А что насчет проводника, записка? Как он назывался? Харон? Из ваших, из ваших баек выходит, что он входит в зону новичков не встречался с ним воочию и где искать, не знаю. Больше скажу, его уже многие бедолаги, наверное... Его уже многие бедолаги, на вроде тебя по окрестностям искали. Если бы кто-то его отыскал, я бы прознал. Стало быть, никто не сыскал, но могу дать одному наводку. Давай мне наводку и на спирт. Вдруг ты везунчик и, об... и удачи обласкан. Что за наводка? Что за наводка, да? На болоте стоит брошенная хата. Если я не запамятовал, у хозяина ее тоже было прозвание про Харон. Можешь там покушать, только хозяин этот ведь не верь. А был совершенно другой мужик. Не тот, что якобы через а, тебя, через склады провел. Почему ты так уверен? А вот потому. Не тот и. Не тот и весь сказ. А у меня с припасами туго не поможешь? Эм. Ты не подумай, что я ошибка прижимистый. Я человек простой, и мне припасов для ближнего не жалко. Только ты тут не один такой путешественник, а на всех желающих, сам понимаешь, припасов не напасешься. Так что у меня есть правило. Ты будь добр, припасы отработай, а я тебе и патронов отцеплю, и еще что-нибудь, если понадобится. Как отработать-то? Ну как? Траву собирай мне, неси. Ромашку, пижму, кокушник, аэр... И все это тут растет. А, дров можешь насобирать. А может подкинешь хоть десяток патронов-то все-таки, а? Так, получим 10 единиц опыта поддержки. Может быть, а, а после подкину. Ты, ты травы принеси, глядишь, и махнемся. Ты мне травой, а я тебе патронов. Ну или куплю у тебя ее за наличные и дополнительное, Спасибо, а вообще знаешь, я тебе что расскажу. Ты... Ты же человек новый в наших краях, а тебе бы а, схроны поискать. Местный бродячий народ, а, ну, те же сталкеры, к примеру, они частенько заначки оставляют где-нибудь в лесу. Ну, знаешь, под какими-нибудь пнем, корягой или камнем. Я несколько таких а, находил в округе. Где находил, мне подскажешь? Так, вы взяли задание, возможно, схрон в квадрате е 64 А почему бы и нет? А, Значки-то они... Значки-то не мои, и я... И, и не знаю, что за человек их оставил. Может, он злодей. Один схрон я видел в квадрате е 64 под кустом. Между железнодорожными путями он, он, он так. Там еще деревце растет. Спасибо. Ну что ж, пойдемте, ребятки, поищем, что за схрон на, на квадрате у нас находится. А, на квадрате, ребятки, на следующем. Так, мне, в, в общем-то, подсказали сходить в квадрат. В один. Ага, вот он. Станция, возможный схрон. Через станцию в Это у нас, я так понимаю, дополнительное задание. Нужно проверить возможность Хрон в квадрате Е6-4 под кустом. А между железнодорожными путями. Так, давайте, ребят, глянем по карте, где у нас квадрат Е6-4. е6, а, тире, е6 Мне очень интересно. Так, буковку Г вижу, Д вижу. Д, Д, Д, В. Г, Д, 6 Это у нас Е5. Е6. Дроп 4, друзья, вот сюда нам нужно и, скорее всего, да, но тут недалеко, кстати, от станции получается. Давайте-ка здесь добавим меточку. Это у нас схрон, пометим, да, ее как схрон. И попробуем, ребятки, прогуляемся до этого места. Так, ну что ж, ребят, продолжаем играть мы в стей-аут и игра, значит, в сталкер онлайн. И пытаемся найти, как-то выжить в этом мире, да, в этом мире аномалий и пытаемся найти все возможные зацепки, чтобы, чтобы решить, ребятки, во все вопросы по той ситуации, которая с, нами, которая с нами сейчас недавно только что произошла. А кинул нас, братишка, наверное, не совсем братишка Харон, который, что-то я смотрю, совсем обнаглел и бросил меня одного. Помирать в какой-то аномальной зоне Так, ну что ж, выходим, друзья Выходим конкретно в квадрат Который мы сейчас указали себе на карте Это вот туда, в Е6 6 Да, вот здесь он Где бы нам, как бы нам по карте-то определиться Надо, похоже, идти в ту сторону а даже, а даже, наверное, в ту Выбегаем из деревни, надолго я здесь не задерживаюсь Сильно долго мучить вас не буду Так, откройте мне ворота, что ли О, отлично, куда-то в какой-то двор попал Чё это? Странные звуки какие-то я здесь слышу. Какие-то странности. Что за странные звуки? Так, еще мне этот тип сказал собирать какую-то травку. А, это у нас типа ночь. И кузнечики стрекочут везде. Ну, хоть кто-то у нас здесь не вымер в этой аномальной зоне. Хоть кузнечики стрекочут. Прям вообще, смотрите, как громко. Так, ну что ж, идем, значит, дальше. Мне вообще-то предложили искать травку всякую разную. Да, пока я травки здесь особо никакой не вижу. Может быть, надо ножичком поработать? Не знаете... Так, экипироваться ножичком. Вообще-то я ими экипировал, вроде бы, нет. 1-2, это у нас, я так понимаю, слоты для оружия. Едет у нас перезарядка. Так, куда мы, ребят, направляемся? Мы направляемся в квадрат Е6-4. Там нам сказали, есть схрон, который надо подобрать. Вот мы сейчас туда и идем по дороге. Будем стараться собирать все, что нам попадется. Но что-то здесь зона вообще какая-то бедная. И ни хрена в округе ничего нет. Ребятки, вообще ничего, шички. Абсолютно. Здесь как-то все печально Там что за аномальная зона такая зелененькая Подсвечивается Так, так, так, так, ребятки Когда мы бегаем, выносливость у нас очень сильно Расходуется Там, я так понимаю, жесткая радиация И нужно... Что... Ах ты, стой! Кто это такой? Это что за пес такой, а? А ну пошел вон отсюда Собаки, ты что тут? А вообще зверел что ли? Собака Может быть ее не надо было убивать? Наверное, да, наверное ее не надо было убивать Но что-то я психанул Вообще прям жестко психанул. Но я думаю, что здесь местные собаки, они не совсем добрые. Поэтому, наверное, все-таки я правильно сделал. Так, разделочка пошла. И вот как раз нам ножичек этот и пригодился, ребятки, да? Ножичком мы сможем разделать эту тушу собаки. И что же мы получим в конце? Мне прям интересно бы узнать. Или мясо мы получим, или кости. Что мы получим, не знаю. Давайте глянем. Так, ага, мясо. Получаем мы, ребятки, мясо. Берем все. Так, и мы прибавляем, да, мясо. Еще на две единички, отлично Да, завалили мы собаку Вроде бы, еще где-то собака что ли Еще одна собака где-то бегает Я по-моему попал Какую-то в опасную зону Так, так, так Где-то похоже есть собака, но я не вижу где она Ну да ладно, там кто такой Показалось, еще где-то собака Собаки, ребятки, лают здесь Здесь лают собаки кто-то их отстреливает Ладно, не будем, ох ты ж е мое Я так и знал я так и знал, что вы, собаки, здесь вообще ни к чему. Пок покоцало меня. Ну как ни к чему, что они здесь реально а, проблемы для нас являются. Для нас, для сталкиваем. Разделаю вторую собачку. Нам пригодятся внутренности ее. Там кто-то бегает. Да, а мы пока что посмотрим на карту. Так, да, здесь опасная зона. Мне даже пометили это на карте. Но мы идем в квадрат а, Е6-4. Место, ребятки, нам обязательно пригодится. Так, забираем все и выходим дальше. Ребятки здесь бегают, смотрю. Так, так, так, тихо, тихо. Опять что собака. Ах ты ж, -мо! Вон отсюда! Вон отсюда пошла собачка. Блин, надо патроны, кстати, экономить. У меня один, у меня один выстрел остался. Чем я буду потом отбиваться? Когда у меня патроны закончатся, а? Может быть, на эту собаку и нужен всего лишь один выстрел, друзья? А я что-то трачу столько, капец. Так, ну что, давай мы тебя разделаем тоже, как всех. Ты что, думаешь, ты лучше, что ли, всех? Давайте, ребятки, разделаем ее, ее тоже. Мясцо нам всегда пригодится. Пригодится нам мясцо. Да, там, кстати, бегают типы, но я туда пока, наверное, не пойду, потому что там, скорее всего, радиация, вы видите? Там, скорее всего, нужно входить в каком-нибудь костюме. Так, ну что ж, еще одну собачку мы приструнили и идем дальше. Интересно, у меня есть лимит на переноску? Да, есть лимит на переноску, мы можем переносить 100, а у нас 19 и 100. Так, ребятки, выдвигаемся дальше, играем в Stay Out, Stalker онлайн. Нам сейчас необходимо достичь одной точечки Патронов у нас очень мало Я бы, наверное, сначала патронами затарился, а потом уже начал достигать каких-то точек Ведь у меня кроме как пистолетика сейчас с одним патроном А собаки, кстати, ребятки, здесь шныряют практически везде И они очень больно, зараза, кусаются Так, посмотрим, а что у нас кроме пистолетика вообще есть? У нас только пистолетик и все из оружия и что мы как будем отбиваться потом? Палкой? У нас даже палки нет, друзья. Так, где у нас квадрат Е4, Е6? Я правильно иду? А, нам надо будет опять перейти через опасную зону. Блин, я даже не знаю. Так, а если мы здесь перебежим? Получится, нет? По болотам. По болотам, возможно, и получится, да? То есть я только не знаю, можно ли в воду забегать. Да, вроде как можно. Осторожненько, чуть, по чуть-чуть, да потихонечку. Я думаю, мы там, там кто такой? Там кто такой ходит? Вроде бы мне показалось Вроде бы никого пока что серьезного я здесь не вижу Пока, ребятки, серьезных я здесь никого не вижу Идем дальше Да, идем дальше Наша задача ясна Постараемся сейчас достичь а, нужной нам локации И посмотреть, что там есть а, Я опять слышал? Собака лаяла или кто? Кто-то меня опять заметил, что ли? Или что? Тут красться, кстати, можно? Да, можно краситься Давайте прокрадемся потихонечку Вот там что-то я вижу Там кто-то шарится походу Что там за обезьяна такая, ну-ка Что там такое вообще, а? Это кто вообще? Я вообще прокрасться здесь смогу? Такое ощущение, что это кто-то Очень неприятный Это какая-то болотная крыса, что ли, да? Которая вроде пока меня не заметила Вроде пока все нормально Я прошел мимо нее Тихонечко, да, можно здесь, ребятки, красться можно таким образом уходить от опасности Так, давайте пробежимся чуть-чуть Давайте-ка пробежимся Нам необходимо сейчас дойти до Следующего пункта Следующей точечки и найти Необходимое нам Снаряжение, так, радиация проходит Обезвоживание у нас еще Не совсем сильное, так Давайте к краешкам обойдем, потому что Мы опять идем в какую-то опасную зону Так, что у нас там по карте? А, Как-то я отклонился, да, от маршрута Нам в ту сторону надо идти, да я, пост... я стараюсь, ребятки, по боку обходить Эти все опасные зоны Нам сейчас лишний контакт Не нужно, у нас остался один патрон в обойме Это что такое? Это трава та самая, которую ищет по-любому Да, айр болотный Давайте соберем его Это та самая трава, которую ищет наш а, Кто он там? Петрович или Васильевич Какой-то там был, да? Вы поняли, да? Персонажа, с которым я недавно встречался Вот он как раз таки ищет Вот такую траву и да, мы нашли Одну из трав Возможно он нам поменяет ее на патрончики. Замечательно, так, пока идем Определьно, максимально сконцентрированы Сгруппированы Вроде нас пока никто не трогает А возле этого поезда Есть какой-то схрон И он мне просто сейчас необходим, друзья Я надеюсь, что там будут патроны хоть какие-нибудь Так, так, так Пока никого, пока все чисто, ребятки Все очень чисто Ребят, ну что вы думаете по поводу игры стей аут Пожалуйста, пишите свои комменты Братишка Scratch обязательно их прочитает и постарается вам ответить. Какие-то странные звуки. Где же тут схрон и как вообще его найти? В каком месте он должен быть? Так, вроде пока никого в округе. Давайте почитаем. А, так, нужно проверить возможность схрон в квадрате е 64 под кустом между железнодорожными путями. Под кустом, друзья. Между железнодорожными путями. Блин, там уже типы бегают. Может быть вот этот? А, так, давайте конкретно. Е6-4. А это дальше. Это скорее всего на той стороне. А, там, смотрю, бегают типы и стреляют во все стороны. Давайте посмотрим. Может быть, есть в самом а, поезде что-нибудь. Так, здесь у нас что в вагоне? Можно же залезть в него, нет? Да, друзья, можно залезть в вагончик. Так, кто-то там палит. Бочечки вижу. Это что такое? Коробочка картонная. Ну-ка, глянем туда. Пусто. Пусто, друзья. А я думал, что-нибудь найду. А в коробочке, ребятки, очень даже пусто. Так, а схрон-то где? Какой еще урон? Я просто-напросто выпрыгнул из поезда, сразу же урон. Так, вот этот, скорее всего, да, схрон здесь, под этим кустом. Так, 4. Между железнодорожными путями и кустом. Может быть, вот здесь? Да, друзья, это тот самый схрон. Охренеть! Так, так, так, давайте-ка порадуйте меня. Что там у нас есть? Ну-ка. Получено 200 единиц опыта. Задание выполнено, схрон. В квадрате я определил. И что, мне только опыт, что ли, дали и все? Патронов-то не дали, что ли, или что Патроны, патроны, патроны дайте мне лучше. Так, да, капец, а что мне дали-то вообще? Ээээ, странно, очень странно. А Чего же мне дали-то в этом схроне? А можно как-то, можно же чат прочитать? На что у нас чат? Вот, а, добавлен предмет спички, 6 штук. И все? <сёжу> Вы издеваетесь? Так, ну ладненько. На самом деле все здесь сложнее, чем мы ожидали. Через станцию в Любич. А, секреты хорона Склад Харона Возможно, какие-то подсказки остались на складе Где и произошли все страшные вещи Блин, патронов кто-нибудь подкинет? Нет? Может быть, стоит сбегать опять к тому мужичку? Чуваки, не стреляйте, я свой Я свой, интересно, могут ли тут Другие игроки убивать Других игроков? Я не знаю, друзья Пока что еще не испытывал Давайте прошарим этот поезд Что ж такое, у меня постоянно Когда я выпадаю, выпадаю из этого поезда меня получает урон наш персонаж так, давайте прошаримся. Так, так, так, выносливость заканчивается аккуратненько. Так, я знаю, что мне необходимо на, наоборот в ту сторону идти. Это нужно для того, чтобы а, попасть на станцию. Возможно, мне и нужна сейчас станция, но. Так, Влад... А, это Владимир Ильич! Конечно, как я мог Владимира Ильичата забыть. Это ж Ильич, друзья. Так, ну что, я думаю, ребят, нормально, сегодня неплохо так постреляли а, Мы обязательно с вами а, двинемся потом в станцию Обязательно дойдем до станции Обязательно отправимся в Любич Но это будет обязательно, ребятки, в следующих моих сериях Но для того, чтобы братишка Скретч продолжал записывать прохождение игрушечки Стей аут, мне необходима ваша поддержка Давайте наберем на эту серию хотя бы 300 просмотров И 50 лайков И, конечно же, я продолжу прохождение игрушечки И мы с вами пройдем гораздо дальше, нежели это есть сейчас час, но играйте только в самые топовые и крутые игры, всем приятного геймплея, еще обязательно услышимся, пока-пока. Сталкеры совсем распустились, блин, а? Бегают, шныряют, тут вообще почем зря.